Барсик Не бойся ты их Я с тобой Я с тобой не бойся Они боятся к нам подойти Одна он там вдалеке немножко подтягивает. Одни вот тут две где-то подтягивают под горкой Но нам они с тобой не грозят Так что пойдем давай тихонько дальше своим дальшим ходом немножко хочу добавить по поводу по поводу вот этого моего жесткого развода надо уточнить что мы уже в тот момент были разведены то есть прожив несколько лет два последних года мы уже были разведены то есть была попытка развода, но она не произошла. Окончательный развод произошел тогда, когда мы разъехались в дальние концы. По прошествии многих лет. Но надо сказать, что алименты всегда шли. Почему шли? Потому что этот человек работал на государственной службе, и раз ему присудили элементы, то независимо от него, бухгалтерия их исправно перечисляла каждый месяц. Эти элементы нам, конечно, помогли здорово выжить в 90-е годы. Ну, это же надо прикинуть себе. Одна дамочка на новом месте жительства, без квартиры, и без всего, с четырьмя детьми. Но, слава богу, конечно, все мы это пережили, все прожили, прошли очень хороший такой путь. Ну что ты под ногами-то? Барсик. Куда опять пошел? Ну куда? Тебе охота еще здесь походить по Меловым горам? Ну что ты там полез-то? Пошли домой уже, Буди. Тетя, Господи, куда ты полез? Никто тебя не, не тронет. Мы всех собак с тобой разгоним. Не бойся. тяхкали Ой, шум, это шум, это ой-ой-ой, как страшно-то. Ой, как страшно, страшно. бебебе. Хвостиком машем, А вы еще своих... Да, да, да, да, да. Надо еще этих подозвать. Ну, со всей круги надо. Там он серенький где-то, где, где, где. Вон он. Ну, все, ладно, не ругайтесь, не ругайтесь. Все хорошо. Все хорошо. Территорию охраняете, дозор ведете. Я тут часто хожу, и вы меня уже должны запомнить. Понятно? Она а важит сюда! А? Я тебе сейчас собаки, они мне тут. Барсика чуть не тронули. Отправились. Подкрались они незаметно! Пойдем, Барсик, пойдем, маленький мой. Маковка моя спрятался. Пойдем, Барсик, иди сюда. Иди. Иди скорей. Кс -кс -кс -кс. Ушли они, ушли. Ушли. Вон они пошли. Дозор ведут, у них тоже ведь тут своя территория. Это не они ли к нам на мусорку приходят раздербанивать пакеты? Ходят тут всякие. Пойдем, Барсик, пойдем, иди сюда. Иди кс -кс -кс -кс. Иди сюда. Пойдем, пошли, Барсик. Пойдем догоняй. Догоняй. Догоняй. Пойдем. Идем скорее, скорее. Пошли давай. Пойдем. Вот тут события-то сколь у меня. Пойдем, мой хороший, пойдем. Да мой умничка, да вот где же такие коты-то еще бывают, которые за мамой ходят. Не ходят ведь куда я туда и он все лето, все весь год. Пойдем, пойдем. Дома перестал даже в лоток порожняться. Пойдем скорее, пойдем. Только ему надо на улицу. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Все, ушли собачки. Догоняй меня. И, в общем, узнали номер его телефона. Девчонки вставали его звонить. Мол, папа, папа, давай встретимся хотя бы. Ты, ты, ты. А он говорит, я вам выплатил элементы до 18 лет. Что вам еще от меня надо? Я свою функцию выполню. Так и не пришел. Так и не захотел больше с нами встречаться. Ну да, Господь ему судья, конечно. Но девчонкам, да, обидно, они где-то его там находили. Короче, он женился на своей первой любви. Сошлись. У нее была девочка, она тоже с первым браком. Развелась, и они сошлись. Живут они в Догубенском городе теперь, что у нас. Вот. Это мне сказал кто-то из знакомых. И, в общем, встречаться он с ними не захотел. Совесть мучает или еще чего. Они находили его жену. Вконтакте в Одноклассниках. Но Катя написала, мол, там папа-папа, ей сказали, вали отсюда и больше на эту страницу не заходи. И даже заблокировали. Вот так вот это бывает в жизни. Но ничего страшного. Все у нас хорошо, мы живем и не жалуемся. Дети вырасти, слава богу. Сейчас уже у меня третьи цыплята. У меня были первые цыплята. Сын и дочь от первого брака. Муж погиб, несчастный случай. И потом через второй брак у меня еще двое родилось. Я такая многодетная мама, вся из себя была. У меня столько было гордости. Вот я иду, иду, иду, и вижу обувь, заброшенную на провода. Кто знает, что это означает? Мне однажды сказали, что это означает. Правда или нет, я не знаю. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста. Если это правда, то надо сообщить, куда надо. Время от времени вот такие вот появляются в некоторых местах нашего города. А здесь гаражи. Так, ну вот закончился мой маршрут, подошла я к подъезду. И теперь, хотя у нас очень мало снега выпало, ой, я всегда делаю вот так. Вот так вот. Ой, какая красота. вообще! Фу, мозги сразу просыпаются. Еще тут, еще вот так, еще вот так. Это с детства у меня уже привычка. Я осенью вообще дождаться снега не могу на самом деле. А. Все, иду домой. Одеваю свои, как это называется, забрава. Очки для чего носят? Очки одевают, наверное, те, которые сильно кого-то боятся. Или не хотят видеть какую-то как убяку. Барсик, домой? Барсик мой. Барсик, да? Кстати, он все выходил, весь маршрут пришел. Да вот, учиться, думаю. Заходи, давай.